Здравствуйте, уважаемые любители живописи. Интригующее название "Секрет голландского натюрморт"а. Как говорится, нет ничего тайного, что не становится явным. Попробуем раскрыть секрет одной из картин голландского художника Ян Ван Хисум (1682-1749) год жизни. Фрукты и цветы. Немного истории, как я взялся за этот эксперимент. Увидел я две картины этого мастера в Эрмитаже. Хотел разглядеть их. Но вот беда, к ним невозможно подойти ближе, чем на полтора метра, стоит ограждение. В этом небольшом зале, слабое освещение. Короче, разглядеть их детально, возможности не было. Тем не менее, я раз сто ходил в Эрмитаж, и по часу всматривался, насколько это возможно, в эти шедевры. И постоянно меня не отпускала мысль, как так можно рисовать, в чем секрет. Из-за невозможности изучить оригинал, я начал поиск качественной репродукции в интернете. Нашел картину этого художника в хорошем разрешении. Правда не те, которые я смотрел в Эрмитаже, но разницы нет. Рука то у автора одна, и тут начались мучения по детальному изучению этой репродукции. Благо, качественную картинку можно увеличить и рассмотреть каждый миллиметр. Несмотря на то, что я изучал таким образом эту картину месяца три, тем не менее, сделать точнейшую копию не получится. В силу того, что я не знаю руки автора, и придется идти своим путем. Смотрите, если увеличить один фрагмент, допустим красные цветы, нет никаких выписанных деталей. Каляки-маляки. Это в сравнению с живописью гиперреализма, которая сейчас на пике моды. В гиперреализме, есть четко очерченный контур предметов, чего у Хисума не наблюдается. О прозрачности слоев краски, это отдельная тема. Смотрите, ангелы на кувшине написаны так, что виден нижний слой имприматуры, который как бы светится изнутри. Если поставить две картины вместе, вижу, гиперреализм написан куда качественней по технике, но нет в нем целого. Все предметы воспринимаются по отдельности. А старинный натюрморт, при такой загруженности и детализации предметов, легкий и смотрится как единое целое. Вот эта же картина современного художника, написанного валя ля прима. Ставлю рядом картину Хейсума. Эта картина и эта картина. Обе картины, это живопись. Но ведь они отличаются, В чем секрет. Мне помогла понять секрет музыка, когда я услышал одно произведение у разных исполнителей. Один музыкант руководит гитарой и своим голосом, и также один дирижер руководит целым оркестром. Оба эти человека музыканты. Мурка из Одессы, слушайте. Банда из В банде были урки шулера. Банда занималась темными делами, И за ней следила купчикам. Да, симфония. Картина Хейсума, это симфония. Он, как дирижер, умело руководит целым оркестром красок. А эта картина, как тот музыкант, одиночка. Это не хорошо и не плохо. Это обе картины, только одна с ограниченными возможностями или умением, другая профессионально выстроена. Чтобы было понятнее, еще чуточку разберу оркестр. Цитата из басни Крылова. А вы друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь, к оркестру не подходит. Тут каждый инструмент на своем месте. Сольная партия фортепиано, или будь то скрипка, не могут находиться за литаврами или контрабасами. Представьте, если сольная скрипка, будет сидеть на стуле, позади всего оркестра. Ее звук, будут убивать остальные инструменты. А так, скрипка, находясь на переднем плане Своим высоким и прозрачным звучанием не забивает инструменты более низкого и мощного звука. Также и в картине Хисума. Светлые фрукты и прозрачный виноград находятся на переднем плане, но они не мешают цветам или вазе, которые менее звучные, но более массивные. Представьте, если виноград и фрукты убрать на задний план за вазу, виноград просто исчезнет. Итак я начинаю разбирать симфонию картины. Как я уже говорил, первоначальная закраска холста виднеется во многих местах финальной картины. Например, под листвой, сквозь зеленый прозрачный закрас листвы, сквозь прозрачный виноград, сквозь ангелов на вазе и самое главное, как в симфоническом оркестре, все музыканты сидят на своих местах. Тоже я вижу и в картине. Не нужно писать, скажем, сразу виноград, пока не будет написано то, что находится за ним. Например, вот сквозь ягоды винограда просвечивает красный цветок. А значит, сначала нужно написать цветок, дать ему просохнуть и лишь затем писать виноград. В процессе практического рисования, я буду обращать внимание на все эти тонкости. Итак, художники делали множество эскизов своих натюрмортов. Соответственно, искали композиционное решение. Меня на данном этапе, это не интересует, так как композицию за меня решил автор. А вот эскизы цветом, я рассматриваю повнимательней. Они выполнены не яркими, с некой акварельной прозрачностью, лишь обозначая будущий цвет. В масляной живописи, такой бледный цвет, может являться подложкой, и впоследствии, затемнен более яркими, но прозрачными красками. О прозрачности красок и слоев. На картине художника того же времени Рашель Рюиш слои красок настолько прозрачны, что в некоторых местах виден карандашный рисунок. Но разве это нарушает целостность картины? Нет еще одно гениальное решение. Смотрите, собственные тени фруктов и ягод, в некоторых местах полутени, вообще не написаны никакой краской. Они остались от закраски холста, имприматуры. Но какое свечение и глубина этих теней. Написан только свет, который и дает нам понятие о цвете предмета, что, например, виноград зеленый. Во многих местах картины, можно увидеть нижний слой, тонирования холста имприматуру. Это в местах стыков, недокрасов или сильной прозрачности красок. Даже на этой репродукции, хорошо видно имприматуру на краях полотна от облупившейся краски. Цвет этого тона мутно-желтоватый и чуточку тяготеет к красноватому оттенку. Уточняю. Всю картину буду писать только прозрачными красками. Из прозрачных в этом тоне я беру краску Марс оранжевый прозрачный. Эта краска, в толстом слое, почти как темно-коричневая. В среднем, по толщине закраса, она дает свой оранжевый цвет, но не яркий, скажем, как у кадмия оранжевого. В тонком слое, на белом холсте, она имеет желтоватый оттенок, как раз чуток тяготеющую в красную сторону. Покрыл я всю поверхность полотна тонким слоем, и этой же краской, повторно обозначил темные теневые массы, именно обобщающие. Короче, не рисовал тени на каждой отдельной ягодке. Слой с имприматурой нужно просушить, может дней 5. Слой тонкий, марсы сохнут быстро. Второй сеанс. Три прозрачные краски. Марс оранжевый, Тио индиго красно-коричневая и кобальт синий спектральный. Марс оранжевый будет присутствовать всегда, так как именно им изначально задан тон картине. Тио Индиго для затемнения Марса оранжевого в тенях и темных рисунков. Синяя краска, как ни странно, оказалась основной на протяжении всей картины. Но это я понял чуть позже, поэтому позже и объясню. Тем более, синяя краска в плотном наслоение является самой темной из всего спектра. Ее можно затемнить только смесью, например Тио Индиго, но тогда уже она будет не синей. Ладно, все по порядку. Я замешал две краски, для более темного цвета, это синее и Тио Индиго. Этими красками, я начал рисовать подложку темного винограда. Разбираю по картине. Внутри этой ягоды, вижу красно-коричневые оттенки, значит в большей степени используется Тио Индиго. На этой ягоде, в верхней части, больше синего. Это виноградина Имеет все три цвета, только нанесенных более жидкой краской. Соответственно, темные места, Тио Индиго или Марс Оранжевый затемненные синей краской. В основном, все краски берутся на кисть в чистом виде, и на холсте смешиваются между собой в нужных местах. Сейчас рисуется подложка, для дальнейших лессировок и прописок. Поэтому все цвета должны быть светлее окончательного варианта. Просто черный виноград, самое темное пятно на картине, но тем не менее, за счет тонкого, прозрачного нанесения краски, она пока светлее того, когда будет нанесена повторно. Смотрите, нет никаких четко очерченных контуров. Один контур, плавно переходит в другой. Тем более, на стадии подложки, не нужно четко обводить кружочки виноградин. Все закрасы растушевываются мягкой кистью, что еще больше, утончает красочный слой. Заказ имприматоры должен быть виден сквозь подложку во многих местах. Имприматура держит целостность объекта, в данном случае гроздь черного винограда. Пока смотрите, как я мажу виноград, расскажу о сложности преподнести это видео как урок. Вот недаром в наше время трудно найти преподавателей профессионалов по многослойной живописи. Это настолько непредсказуемый результат, что однозначного ответа или схемы нет. Рассказать невозможно. Поэтому это должно передаваться из рук в руки. Нужно просто наблюдать за работой художника. Представьте, я в одну минуту тыкаю кисть по сто раз в разные по цвету краски и делаю это более интуитивно, чем сознанием. Даже если снимать палитру на видео, то не успеешь уследить, в какую краску лезет кисть. Она то макается в синюю, то сразу в коричневую. Также на холсте одна и та же краска кладется где плотнее, где разжижней. Ну, как это объяснить, по каждому миллиметру? Наверное поэтому нет мастер-классов по многослойной сквозной живописи. Это сложно передать. Тут работает какой-то закон природы, который дается каждому индивидуально. Кто-то одной булочкой наедается, а кому-то нужен таз пельменей сожрать, чтобы понять, что он сыт. Так и в живописи. Кто-то чувствует цвет, а кто-то свойства краски, невзирая на их цвет. Самое главное, в подмалевке подложек, никаких белил использовать нежелательно. Вот тыква, подложки для листьев, это травяная зеленая и чистая синяя краска. Я уже говорил, что синяя будет мазаться на протяжении всей работы, особенно на зеленой листве. Белый виноград, это также синяя с зеленой. Только так прозрачно, что не видишь особенно цвета, а какие-то грязные сероватые пятнышки, но сквозь эти пятнышки просвечивает оранжевый марс от имприматуры. Еще раз говорю, краски с палитры берутся в чистом виде. Порой даже не промывая кисть от предыдущей. Смешиваясь на холсте в грязь и растушевывая мягкой кистью, создается бледный цветной подмалевок. Подкладки для будущих прописок или серовок. Хотите называйте этот подмалевок мертвым слоем, он бледный, будто мертвый. Но это не мертвый или лунный слой в современном понимании. Нету суммы слоя в градациях серого цвета или еще какого-то. У него я вижу, что сразу писалось цветными красками. Например, вот этот цветок, сквозь который просвечивает виноградная палка, лоза. Вот такой финал цветного подмалевка у меня получился. Все. На этом второй сеанс закончен. Тоже дал просохнуть полотну. Краски. Марс желтый, Марс оранжевый, Тио индиго красно-коричневая, травяная зеленая, кобальт синий спектральный, все краски прозрачные и белила. Смотрите, выдавленные на палитру краски, почти неразличимы по цвету, просто темные, кроме белил. В основном, как и раньше, я уже говорил, кисть макалась в чистые краски. Вот например ствол дерева. Это марс оранжевый в чистом виде. Красится с пропусками, чтобы виднелась светлая подложка. Даже, я бы сказал, не красится, а рисуется, примерно, как карандашом, только кистью. Рисую вазу. Ваза, это марс оранжевый прозрачный. В тенях, красится чуточку плотнее, в цветах разжижено. И опять, не боюсь вводить чуточку синей краски, это придает некую грязьку, особенно в тенях. Впоследствии, светлые чистые места, которые по соседству с этой грязькой, будут казаться более чистыми, нежели если бы тени были закрашены однородной краской. Тут срабатывает закон противоположности. Чистое будет чистым, только относительно грязного. Листья, это травяная зеленая с кобальтом синим. Также смешивается сразу на холсте. Обратите внимание, что пока не выписываю мелких деталей даже на переднем плане. И также, стараюсь замазать с пропусками, чтобы просвечивало, что находится сзади объекта. Сквозь звук скрипки, обязательно должны быть слышны инструменты, находящиеся за ней, только приглушенней, чем сама скрипка. Симфония. Большой лист слева, очень интересный по цвету. Снаружи, он как бы сине-зеленый, а изнутри, он светится желтовато-зеленым светом. Вот этот цвет как раз идет от имприматуры холста. На переднем плане очень сложный лист по своему строению. С ним я провозился почти полдня. Краски использовались те же, что и в большом листе с внутренним свечением. В тенях сложного листа также берется зеленая, но в основном синяя краска. Добавил в свою палитру прозрачные краплаки розовый, красный, фиолетовый, этими красками. И опять же, везде присутствуют синие, рисую мелкие фиолетовые цветочки, справа от гвоздик. Пока я их калякаю, расскажу о другой сложности написания симфонии. При увеличении репродукции, эти цветы тщательно прописаны. Когда я стал с ними работать, то совсем не понимал, как автор писал эти мелочи, какими кистями и с каким зрением. Размер моего холста 60 на 80 сантиметров. Размер одного цветка, из этой массы, сантиметра полтора. Короче, я провозился с этими цветами долгое время. То кисть была слишком толстая из имеющихся у меня, то я вообще не видел рисующую прожилку на лепестке его. Я подумал, что у автора просто очень большое полотно, поэтому ему было проще работать с мелочью. Но тут я вспомнил, что в Эрмитаже висят его картины, небольшого размера. Я нашел в интернете. Размер этого полотна, с которым сейчас работаю. Я встал в ступор. Размер этой картины даже меньше, чем мой холст. 79 на 61 сантиметр. Увы, но это для меня осталось загадкой. Как? Я конечно постарался как мог, но такого результата пока не добился. То ли включалась лень возиться с такой мелочью, то ли еще пока неумение. Нашел еще одну причину. Плохо вижу такую мелкоту. Но скорее всего, это от неопытности. Все таки впервые я работаю с такой мелкотой. Вообще, изящество хейсумовской прописки, это отдельная тема. Ведь чем больше на вороту в картине рисуешь, и тем более, когда рисуешь долго, есть опасность выйти из восприятия целого. А значит, можешь нарушить баланс тона или цвета. Вот, как-то нарисовал я эти злополучные цветочки. В надежде, что после, еще потыкаю всякие мелочи, черточки, точки. Рисую большой красный лист. Погашенная красная краска будет казаться светящейся только в более темном окружении. Поэтому по форме прожилок и изгибов листа обкрашиваю чистым марсом оранжевым. Также добавляю немного зеленой грязи. Зеленый цвет противоположен красному, он тоже придает яркость красноте, как противоположной. Вот что получилось по красным листьям и цветкам. Все нарисовать за один день, конечно не удастся, но пока рисуешь пару-тройку цветов, соседние уже подсыхают. Можно продолжать на следующий день, или через два дня. Сегодня я рисую центральные цветы, гвоздики. Вот такие колеры у меня намешались. В процессе рисования гвоздик, все эти нежно-розовые цвета использовались немного, к ним я постоянно Подмешивал, особенно в тенях цветка, чистые краски. Кобальт синий спектральный и краплаки. Красный и фиолетовый. Вот почему я говорю, что рисую цветы, а не пишу. Просто представьте, что вы рисуете не краской, а цветными карандашами. Только вместо карандаша кисточка, с тонким кончиком. Залез в одну краску, поставил пару-тройку штрихов. Промываешь в растворителе и берешь другую краску. Также пару штрихов и так далее. Четыре ягодки смородины просто закрасил кадмием красным светлым. Этот цвет, в дальнейшем, под темной краской, будет являться подложкой для свечения ягодок. Ведь они прозрачные и видны внутренние зерна, а бледно красноватым колерами, покрасил фрукты, которые за смородиным и черным виноградом. Для придания неоднородности, подмешивал кобальт синий и марс оранжевый в чистом виде, стушевывая мягкой кистью, прямо на полотне. Сложно показывать, а в основном снимать все нюансы. Это длительный процесс, да и сама съемка, сильно отвлекает от работы. Белый виноград. В основном, все краски идут в чистом виде, синие, зеленые. Наносится так тонко, что эти цвета, становятся бледными. Самые светлые виноградины. Ближе к рефлексам, это индийское желтое. Сами рефлексы этих ягод белилая, не боясь перебереть эти рефлексы впоследствии их белизна будет закрашена светлой лессировочной краской, но яркость останется. Пока я все это рисовал, естественно не один день, уже подсох черный виноград. Так же, как и в белом винограде, пыльца рисуется кобальтом синим, где в чистом виде, где чуток с белилами. Но вот так как у черного винограда подложка более темная, чем у светлого винограда, значит закрашивая прозрачными красками, черный виноград будет еще больше затемняться. В первом цветном подмалевке, я разбирал 4 ягодки, черного винограда. На их примере, покажу и расскажу палитру. Самые темные места, они особенно вокруг бликов. Это краплак фиолетовый, в смеси с кобальтом синим. Краплак красный, в некоторых местах, идет в чистом виде. Пыльца на ягодках, я уже говорил, синяя с белилами. Но все это не закрашивается сплошным покрытием, по всей ягоде а просто рисуется, как карандашом, в нужных местах. Почаще смотрите на оригинал, думайте и анализируйте. Ошиблись, сразу можно вытереть или растушевать в еще более тонкий слой. Под прозрачными красками, предыдущие подкладки дают некое свечение. Также, черный виноград получается немного светлее, чем он будет в финале. Для его затемнения, пойдут уже чистые краски, типа краплаки или кобальт. А в некотором случае и марс оранжевый. Показываю финал цветных и еще не прописанных объектов, цветов, фруктов и тому подобное. Не хватает теней, не хватает света. Все выглядит бледно. Это хорошо. Лессировки дадут и тон, и насыщенность. Смотрите, в сравнении с оригиналом, да, она бледная. Но в том же сравнении, картина имеет общий колорит. То есть, ничего не вылезает и ничего не пропадает в пространстве. Все. Дирижер рассадил музыкантов по своим местам, отрепетировал с ними симфонию. Теперь остается разучить нюансы этой симфонии. Всевозможные мелизмы, форты или пиано, короче детали. Каждый инструмент будет играть определенную партию во времени и в пространстве. Краски не меняются, но чем ближе к финалу картины, тем прозрачнее краски, все более и более, будут браться в своем чистом виде, не мешаясь друг с другом, за исключением световых мест и бликов, где будут смети на белилах. Краплаками и синей краской усиливаю тени розовых цветов. Прописываю более тщательно все, что возможно, постоянно сравнивая с оригиналом. Оригинал, это как нотная партитура у музыкантов. Смотришь в ноты и играешь с листа. Если еще не можешь с листа, то потихоньку разучиваешь партию, до тех пор, пока не сыграешь или не нарисуешь по памяти. В общем, чем дальше я рисовал мелочи, тем сложнее объяснить каждую ноту и тем более, практически невозможно все заснять. У меня нет таких съемочных ресурсов. Вот покажу на одной веточке, как просто она рисуется. Смотрите, уже закрашены объекты за этой веткой. Абрикосы. Обратите внимание, что рисунок этой ветки до сих пор виден, еще с самого нижнего слоя. Марс оранжевый прозрачный, им просто рисую контур и кору ветки. Синим ковальтом прозрачно крашу тело ветки, и его белило в светлые места, немножко растушевывая их мягкой кистью. Когда веточка высохнет, то чистыми красками в дальнейшем можно подчеркнуть контрасты света и бликов. В принципе, все уточняющие детали предметов этого натюрморта рисуются аналогичным способом. Еще раз повторюсь, почти как цветными карандашами, так как плоскость цветного закраса уже существует из предварительных сеансов. На черном винограде также существует просохшая цветная подкладка. Посмотрите, подкладка закрашена не сплошным закрасом, а с пропусками и просветом до нижнего слоя. Вот посмотрите. Как нижняя подложка светится за счет более темного окружения. Подкладка под смородину, рисовалась кадмием красным светлым. Смотрите, как просто нарисовать смородину блестящей и прозрачной. Просто беру краплак красный, это прозрачная краска. Обрисовываю ей контур смородины и вокруг зерен. Краплак красный, более темная краска, чем кадмий красный по цвету. И в окружении темного, светлой краска кажется яркой. Смородина, как бы светится изнутри. Белила разбавляю капелькой красной краски. Ставлю блик и смородина получается глянцевой и блестящей. Капельки на абрикосах. Это марс оранжевый, прозрачный. Для затемнения ореола вокруг блика. Это кобальт синий. Сами блики, просто белила, с капелькой индийской желтой краски. Показываю лессировку столешницы. Все темные места закрашиваю марсом оранжевым. Для еще более темных мест и в тенях от предметов, подмешиваю кобальт синий. Вот сравнение двух столешниц, до листировки и с ней. Всевозможных муравьев, мух, букашек, естественно нужно рисовать в конце, по высохшей поверхности. Рисую какого-то жучка на виноградине. Честно, для меня это затруднительно, я просто рисую слепую. Настолько мелкий этот жук, а у автора он выписан с такой тщательностью, что мой жук просто отдыхает. Выводы. Вот такой первый сложный опыт анализа и работы у меня имел место быть. Не все конечно получается так, как видит глаз. Пока довести картину до симфонии мне не удалось, но это дело практики. Зато получилось разобрать и написать картину голландского натюрморта без всяких мертвых слоев. Я бы назвал это не многослойной живописью, а сквозной. Какую бы краску ни красил, сквозь нее должны быть видны все закрасы, которые делались ранее. Иначе зачем их писать, если после они будут закрашены другими слоями. В общем, определенного количества слоев в этой картине нет. Например, у черного винограда их три или четыре, а у большого листа внутри всего один от имприматуры, остальное в этой части листа, просто штриховой рисунок, как карандашом. При написании серьезной работы симфонии, самое важное, поймать тон и общий колорит картины, а можно и не ловить, кому как нравится. Это достигается на первых этапах, в подмалевках. Впоследствии, просто рисуем мелкие детали и поправляем акценты тона или цвета, усиливая или погашая тени и свет, как в симфоническом оркестре. Сначала разучиваем каждый свою партию, а затем репетируем с целым оркестром. Но каждый музыкант, как и краски, должны находиться на своем месте, от общего к частному и наоборот. Мелкая детализация предметов, дело сугубо индивидуальное для каждого художника. Ее можно было и не делать, так как и без нее, тональность и колорит всей картины соблюден еще на первых стадиях работы. Но тот, кто сможет и не поленится ее сделать, не нарушив целость картины, то такая работа будет говорить о профессионализме. У меня не совсем получились мелочи. Лень и еще неопытность в выписывании мелочей, пока сыграли не на руку. Такому изяществу, как у автора этого натюрморта, в выписывании деталей, еще нужно учиться. Уровень непрофессионального музыканта-одиночки, сильно отличается от профессионального дирижера, который руководит целым оркестром. И даже мурка в исполнении симфонического оркестра, звучит заслушаешься. Вот, что такое симфония в живописи. Все по цвету, по тону, по композиции расставлено правильно. Все на своих местах. Симфония. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.